Вот такие сегодня эксперименты у меня опять. Снова я на рыбалке. Два крючка пробую. Был у меня там. Так, что, на нижнюю все? Эх, эх, эх, эх, эх. Теперь как раз привязал-то так, что мне тут браться удобно. Где крючок привязаны. На мормышку сейчас одевал горбунца искусственного и ничего у меня в общем на него не клювало насадил червячка и сразу же две поклевочки вот два карасика и каша сегодня у меня новая опять Основа-то одна и та же, дробленая пшеница, но с разными компонентами. Так что будем ждать. Где-то 20 минут назад я. Прибыл на рыбалку. Блин, наверное, надо отвязать этот второй второй чувствую чувствую что я себя поймаю сегодня на него или на него надо червячка побольше может одеть будем пробовать будем экспериментировать Но для того мы сюда и пришли. чтобы экспериментировать а то может так еще будет больше клевать а будут все говорить что так не будет клевать правильно пока сам не попробую не поверю кто-то поет Ты за зацепился. Сегодня ветер хоть не такой, как вчера. Но тоже холодно. Вчера я вообще замерз, футболки был. Сегодня кофту одел. Я скажу, не жарко. Так, три штуки поймано. Ну ладно. Сейчас надо попробовать. Мне кажется, вчера у меня глубина больше была, а сегодня почему-то у меня больше не получается делать. Вот вчера он туда все кидал. И там было нормально так. Сегодня как не кину, так у меня поплавок лежит. Как не кину, так поплавок лежит. Ну, вот так вот тут. ...путь, 20 лет. 20 с лишним. В 1998 году мы с тобой 20 с лишним лет Игорь тогда работал в... Директор торгового дома Сандора. Сандора, а мы были дистрибуторами Сандоры. И он приехал в Запорожье посмотреть на компанию которая много покупает не так я расскажу как это было мы не были дистрибьютором сандоры я приехал в тот день когда юрки покупали зеленый мерседес и я привез два ящика вина в тетрапаке а, по 12 литров и мы встретились, и я достал и говорю возьмите продукцию она будет продаваться и ты 5 минут смеялся в вино в тетрапаке в картоне, оно не может продаваться. И тем не менее мы с тобой поговорили, и на следующий день две машины мы вам обгрузили, и вот так вы стали дистрибуторами сандалов. Игорь учил нас, что такое sales manager, почему он должен вовремя приходить в торговую точку, как у него должна быть отчетность, почему это правильно, что такое менеджмент когда я а а за это время Игорь успел в вот только я всего уже поймал время 1915 у меня тут идет а, а время 750. с пользой время с пользой сегодня вообще не поймя не понять вчера он там не клювало вообще не клювало слово совсем клювало под тем камышом сегодня у меня под тем камышом нет нет клюнет но клюет на дальнем крае он там куда мне не каждый раз получается попасть Эх, камушина, ладно. А какие ошибки у тебя были? Вот как бы ты выделил то, чего тем, кто нас смотрит, точно не нужно повторять. Было несколько ошибок, а самая страшная ошибка в моей жизни была, когда я после продажи Солдора салдоры пепсиколе не принял контракт от пепсиколы. И тогда я очень жалел. То были как веские, так и невеские причины. И тем не менее, я принял очень, не принял очень хороший контракт. Я не хочу говорить, какие цифры были. Он был на три года, но я его не принял и уехал в Одессу. Какие цифры? Ну, будем говорить так, базовая клад 250 тысяч долларов в год. Это еще так? бонусы по этому... А, да, да, да. Они да, да. практически являются... Практически, практически да. Практически можно было выходить на там, 450 тысяч долларов в год. Думаю, с учетом эффективности Ланды 500. Я не принял этот контракт и уехал в Одесу в компанию... Чеки, которые есть в рынке, мы больше 20 лет знакомы. Ты всегда отвечал отказом, всегда говорил: я оценю наши отношения, я не хочу их разрушить, не хочу быть твоим подчиненным. Причины очень веских. Первая... Ничего личного, только бизнес? Нет, нет, совсем другое. Я тебе сейчас объясню. Первая, она как бы... Я буду ставить первую по вескости, да? Я в 98-м году, сидя с Ранисом в моей машине, поговорил, и он мне сделал предложение стать юбежским директором Сандоры. Я потом им стал, а сначала стал директором торгового дома Сандоры. И он спросил, сколько денег ты хочешь зарабатывать? И я тогда ему сказал, это было сентябрь 98 -го года я ему сказал ты знаешь для меня деньги не важны, хотя тогда у меня 100 долларов это были бешеные деньги мне важно чтобы меня ценили а и мой труд оценивали по достоинству и все эти годы у нас с ним это получалось а второе а мы с тобой настолько одинаковы по подходам по всему и ты прекрасно знаешь что в стане не может быть два мужика. А быть не вожаком, я не умею. Поэтому, ты знаешь, я всегда готов поставить плечо и всегда тебе говорю, что работать вместе ну, мы не сможем. Это честно. Поэтому, если нужна будет моя помощь, я всегда помогу, но это будет не работа друг с другом. Ответ принят. Ну, честно? Ответ принят. В общем-то, это все, что ты мне говорил, элегантно отказывает. От я тебе ну, скажу по-другому. Деньги, они действительно, вот я. У меня сын взрослый, там 35 лет, и каждый раз он мне говорит. Почему ты не откроешь свой бизнес? А почему то? Почему это? А я ему говорю, понимаешь, если бы я знал, как открыть свой бизнес, где я смогу получать моральное и материальное удовлетворение, которое я имею все эти годы, то я бы, наверное, его открыл. Но я не знаю такого бизнеса. Это первое. А второе, он все время дергается. Ой, мне здесь чуть больше предлагают, я пойду. Ой, наверное, здесь чуть лучше. А я ему говорю, ты знаешь, я 23 года работаю с одним человеком. Я его ценю, он меня ценит. А деньги, они любят в долгую, в тихую и в долгую. Поэтому, вот, ну, мой принцип. Но, ну, то, что касается твоих предложений, два лидера в стае не бывает. То есть не всегда чистый бизнес. Не всегда. Не всегда чистый бизнес. То, что волнует... Какой будет рынок через 2-3 года? Если говорить простым человеку... Не клюет. останемся привлекательными для инвесторов. Все это в этой жизни идет. Привет! Всем привет! Здравствуйте, друзья! Всем привет! Учиться никому не рано или никогда не поздно. До встречи 80% полки занимает, буду говорить, владельца торговых марок, Кока-Кола и Пепси-Кола, да? И все остальное прочее. Это на полке. А если взять продажи, то этот процент еще больше. Поэтому, что ждет сети? Ну, Я считаю, что всех нас ждет глобализация. Останется, в Украине останется, и уже сейчас это началось, Новус поглотил Биллу, Свипо поглотила Фуршет. Не буду называть это не рынок, но я готов поглотила рынок. Думаю, что останется через пять лет, останется 5 сетей сказал, я буду с каждой бутылки 1 рубль, 1 гривну реинвестировать в развитие бренда, в маркетинга. И мы помним, сколько тогда Ягов Семенович инвестировал, сколько положил ты. И когда меня через два года спрашивали, на чем ты поднялся, я говорил, только на этом. И я знал от Игоря, что ты это делаешь, там, я не ошибаюсь, гривну ты. И ты это сделал, и вот результат. Ну то есть тот, кто сейчас хочет зайти сюда, должен обладать практически неограниченным а, креативность или ресурсом, просто дизайн за ерундой или, или, я или не вижу. Заходить. Вот, а, а да. если уже тут если он уже поставщик но ну, он шестой или седьмой ему рисковать ему заходить в какие-то ниши ему опрашивать потребителя ему четко я сказал, сказал не тратить деньги даром знаешь есть хорошая и резкая поговорка не тратить деньги даром уважаемые сети вы очень циничны в отношении нас поставщиков ну смотри я можем, в... против... можем друг говорить но вообще-то это я тоже с ним общаюсь так же как... сейчас 4 штучки в общем Сзади поймал, Там у меня, меня тоже закормлено. Здесь что-то у ну, меня ну, перестаёт. Я бы никому не посоветовал выходить на рынок ФМСЖ продуктов. А, не закрытые ниши. Сразу говорю, что интересуют дети. Свежие овощи, фрукты, У нас правильной поставкой. Свежее мясо. Если со свининой в Украине уже более-менее хорошо, челятина, баранина и прочая прочее проблема... С курицей, опять же, Юра Костюг слава богу, все закрыл. А, все ниши закрыты. Я не знаю, как можно сейчас побороть МХП. И это его заслуга. Безусловно, а да. И, и ему легко со мной. но попробуем от МХП. Самый крупный. За всю мою рыбалку здесь. И вот сработал все-таки крючочек сверху. Вот так вот. -от. Первый, который клюнул лета, весна, на верхнюю за сегодня. И вот и такой вот половчик там у, у меня. Вот, Но с стороны, посмотри, когда мы с тобой вот так вот мы тут. Она, рыба свежая. Все, что касается свежего. Короткая. То процент. есть есть фреш-маркет, вы пока открыли. Да, и, и самое странное, что в Украине, где самый лучший чернозем в мире, нету этого развития. Нету этого. Вот вот сегодня только я бы посоветовал сделать сегодня туда. Потому что, к сожалению, страна превратилась в семью по лесу. В общем, кто с Украины смотрит, вам надо говядину разводить. У все пиццерии работают на итальянской луке руке. Это, конечно, разная проблема, поэтому когда все равно, со что у очередной терминал, перевалка, то перевалка же у нас работает только вон на. То так... Эх, Сошел. То же самое, к сожалению, Я очень надеюсь, что когда-то мы повезем отсюда круассан, или хотя бы, муку, или хотя бы... Он датер. Так, наверное, с... надо разворачиваться мне это... в ту сторону ловить. Вся рыба похожа там. Вся рыба похожа там. Так, ну-ка сейчас проверим здесь. Может, просто время? Время девятнадцать сорок. Может, время клево пришло. Можно иметь молодой, потому что он на Скажи, а когда ты был на производстве, видел наших ребят отсюда, которые там работают в Польше, недавно у меня был такой достаточно показательный диалог с одним э, человеком, который с бригадой их, их около а, Блин, и же а да, а, похоже нет. время кушать у карася вот кушать, такие да, дела безопасность, безопасность, ребята виз, кроется, кроется. Мы такую же заплату, мы, как и наши любимые люди кровь нашего бизнеса наши специалисты эксперты останутся Наши специалисты-эксперты говорят, все хорошо, но я хочу, чтобы мой ребенок учился в нормальной школе. Я хочу в случае, не дай бог, ковида, получить нормальную помощь. Я хочу получить нормальную вакцинацию, нормальной вакциной, причем бесплатно. Поэтому, извините, я поехал, либо платите двойную зарплату, не говорят. А в этом смысле, как ты считаешь, все-таки модель производить тут и продавать, в сеть или производить там настраивать там производство и вести там однозначно надо производить здесь потому что э, рынок меняется настолько часто и быстро что должно быть очень короткое плечо и... между изобретением и поставкой ну ты же знаешь в японии продукт живет от 4 до 6 месяцев да? в украине он должен жить там Нужно все время меняться чем хуже польши ну, у нас все есть для этого такой же детропак если повернешься обратно да, к полке, такой же дропак как в польше стоит у нас такая же картон концентраты такие же все я тебе больше скажу наверное томатный сок в польше делаю точно из украинских томатов ну не в польше почти поймал ондатор уже за четыре или сколько три дня тут рыбачий уже меня все за своего считает Так вот до да, вот этой камышины даже доплывает иногда.